Школа тренеров некоммерческого сектора прошла в Архангельске с 22 по 24 марта и собрала лидеров в сфере обучения НКО от Владивостока до Архангельска, чтобы усилить их компетенции в сфере групповой работы. Ключевое отличие вот этого обучения в том, что мы здесь учим не лекторов, которые будут рассказывать как надо, а мы здесь учим тренеров, которые будут помогать людям приобретать за короткое время нужные им для работы навыки. Участие в школе тренеров принимают специалисты ресурсных центров, действующие тренеры НКО и те, кому в ходе работы необходимо проводить тренинги, делиться опытом и экспертизой с коллегами. Обучение и развитие сотрудников некоммерческого сектора, волонтеров, общественников – это всегда была высокая приоритетная задача, потому что люди по зову сердца идут делать добрые дела, но не всегда понимают, как это сделать эффективно, профессионально, и для этого необходимо, чтобы были наставники, тренеры которые могли бы делиться технологиями и знаниями. А, Но ну, последний год а, вот, COVID-19 вообще изменил а, ситуацию очень сильно. И потребовались новые знания, новые умения. И как никогда актуально развитие именно тренеров, которые будут этим делиться. Исходя из таких потребностей, родился этот курс – трехдневный интенсив по групповой динамике, развитию и взаимоотношений людей в коллективе. Групповая динамика – важный фактор эволюции учебной группы и на этапе формирования команд и при длительной работе. Умение – Тренеру увидеть лидеров и серых кардиналов, скрытые мотивы и закулисную конфронтацию дает возможность понять, как работать дальше без снижения эффективности. Если вы считаете, что такая дислокация сил справедлива в нашем королевской группе, оставайтесь на своих местах, но у вас есть шанс изменить. И вот обучение этого тренерского модуля связано с тем, что мы как бы открываем закулисье и обнажаем реальные процессы групповые, которые обычно не в фокусе, когда обучение происходит. Это очень трудная тема, потому что закулисно происходит разделение власти. Ну, в группе, кто главный. И если тренер их не замечает, то он может напороться на сопротивление, которое он будет связываться, что тем он плохо материал дает. На самом деле, просто группа перемещается в пласт динамически. Для начала важно научить замечать эти процессы, а сверхзадача управлять ими. Для этого в ходе интенсива использовались различные приемы и тренинговые упражнения. Одно из самых работающих – погружение, чтобы испытать все особенности групповой динамики на себе. Я работаю много с группами, и мне нужно умеет работать с групповой динамикой и очень мало, кстати, на рынке таких предложений, очень мало предложений именно вот на эту тему, потому что там много по фандрайзингу, по социальному проектированию. И я сегодня в полном восторге. Я второй день пребываю в восторге. Во-первых, это очень круто сделано. Во-вторых, те упражнения, которые показывают. Это действительно дает возможность увидеть вот эти скрытые мотивы в группе. Вот сегодняшнее упражнение, прямо я вижу, кто как себя ведет в обычной жизни. Это очень интересно. Я вот, мне прям хочется попробовать уже на, на, в рамках моей работы это сделать. Одно из условий участия в программе «Школа тренеров НКО» – готовность провести обучающее мероприятия с использованием полученных методик. В рамках тренинга все участники получили целый арсенал инструментов – от теории до практики, а главное – конкретные упражнения. Как прозвучало на тренинге, хорошее высказывание о том, что оружие нужно постоянно затачивать и чистить. Вот Совершенно согласен с этим высказыванием, потому что работая изо дня в день тренером, взгляд замыливается, люди одни и те же, как правило, работают на одной территории, если это не выездные тренинги. Поэтому такие вот массовые встречи на тренингах из разных регионов, разный опыт, обмен опытом, это на самом деле бесценно. Такие возможности развития для специалистов НКО стали возможны благодаря Архангельскому центру социальных технологий «Гарант». в рамках в рамках реализации проекта школа для тренеров некоммерческого сектора. Расширяем профессиональное сообщество при поддержке фонда президентских грантов. Я сейчас реально чувствую, что мои возможности, мои а, вот, и экспертизы и, и, и то, что я могу теперь делать для нашего региона, для нашей группы увеличится безусловно. И это прекрасный, чудесный коллектив, чудесные участники и, и огромная восторг от организаторов и тренеров. Интенсив, групповая динамика в тренинге был второй ступенью программы школы тренеров НКО. Впереди еще два обучающих модуля – игровые упражнения в тренинге и основы управления. Узнать подробности и записаться на курсы можно на сайте Центра Гарант.